Привет, я записывал это видео почти всю ночь. Ну, записывал, монтировал, так что, пожалуйста, поставь лайк и подпишись, если тебе не сложно. А еще заглядывай на мои стримы. Ссылка сейчас на экран и в описании. Приятного просмотра. Три часа ночи. Мне абсолютно насрать, потому что Лукас в своем Твиттере на самом деле еще 8 часов назад написал, что вышел новый эпизод. Но я, конечно же, об этом не знал. Потому что я Твиттер проверяю по ночам. Блять. Окей. Это пойдет на YouTube, потому что он, ну, блин, больше некуда. Поехали. Все началось, как начинается большинство историй. Протагонист проснулся однажды с мечтой, но это лихорадочный кошмар, и его тело и разум не принадлежат ему. Say what? Так. И мне нужно не заблокировать проход себе, да? А, ну это легко О, да, я выбрал не самое лучшее время, чтобы поиграть в Хелтейкера. Мне вставать через 5 часов Я играю в Хелтейкера. Нет, это все глупости Да блин я реально не понимаю. Блин, а куда мне прийти надо, блин? Так, я уже пробовал сто раз уже так. Мне ну, очевидно, надо все три использовать, по-другому никак. О, неужели? Ты кто такая? Мастер Лора? Ну, Ученый-демон? Еще один проснулся и довольно хорошенький. Подопытный образец. Это ты со мной сделана? Сделала. Объяснись. Я пытаюсь создать идеальное слияние демона и человека. Давай подвергнем твое тело... Твое замечательное тело следующему испытанию. Люси, начни фазу 2. Как пожелаешь. А я даже не Что? Что? Что? Что? что? Почему Люцифер это демон... А, горничная? Прислуга? Люцифер, прислуга? Серьезно? Окей, здесь нам время нужно. Прикольно. Такого не было в оригинальном полтоикеле. Ага, окей. А какие у меня есть сейф-зоны? Какие у меня есть сейф-зоны, я вообще не понимаю. Статистика выживаемости в следующем испытании довольно суровая, но не беспокойся, на тебя у меня большие надежды. Хватит, отпусти меня или я покажу тебе, что такое настоящее страдание. Учитывая, меня голова не валит, простите в ночью. Согласно моим данным, ты объект 66, шестой игры своей группы. Это обнадеживает. Три шестерки, да. В, этом, в этих цифрах есть сила. Если кто-то и пройдет мои испытания, то это ты. Могу ли я сказать, лормаст? Как перевести лормастер? Лормастер. Мастер лор. Сказите можно ли мне сказать сказ... Господи, сказать сказительница? Можно ли мне говорить сказительница? Да, Люси, что такое? Субъект э -э 66... Объект 66 умер вчера. Это объект 67. А, ну спасибо, что обрушила мои надежды. Угу. То есть мне нужно две кнопки нажать. Ужасно. И у меня ограниченное количество ходов о, окей, ну-ка, новых ачивок не появи О, новые ачивки! Оба скрытые Оба о... ачивки скрытые Я могу скипнуть пазл, но я не буду о, этого делать. делать Мне нельзя трогать оба камня, которые вот находятся справа от меня Я перекрываю себе доступ к последней машине На самом деле, эти уровни, кстати, при, приурочены к годовщине Хеллтейкера. Хеллтейкер год исполняется, вы представляете? Жесть, как же летит время. Мне можно, мне можно двигать, мне нужно двигать нижний камень. Вот как-то так это проходит. Но мне нужно еще вот этот тогда вернуть туда. Это максимально максимально неочевидные, это очень тяжелое говно. Ты все еще жив, объект не 66 Я иду за тобой, если ты думаешь, что твои игрушки меня остановят, то ты сильно ошибаешься. Мне очень просто хочется порычать на кого-нибудь. А, да, да, конечно. Твои шансы вы... на выживание астрономически низкие, так что могу и открыть тебе кое-какой секретик. Ты не настоящий демон, а я на самом деле ангел. Мой исследовательский проект э, Требовал от меня Вжиться в роль демона и Занять верхушку Адской иерархии Ты бы, ты бы удивился Зная насколько легко Взять под контроль весь ад Они, недооцени, они недооценили Мою любознательность Не так ли Люси? Теперь я понимаю, к чему все кладет. Люси такая... Стоп, что? Ну, тут я, конечно, туплю уже. Надо не спешить. Еще раз, не спеши. Так, а вот там что делать, я не знаю. А, там камень, погодите-ка, там камень. О, другое дело. Я совершил немыслимое количество преступлений, ужасных преступлений, да, но это все было во имя науки. Так что все, все, так что все эти грехи были анализированы, задокументированы и архивированы. Возможно, даже искуплены однажды. Будут искуплены. Вот в чем разница между ангелами и демонами. Мотивация превыше поступков. Продолжать болтать себе под нос, дибанега. Скоро я тебя задушу своими собственными руками. Ты не поверил мне, что я ангел, да? А если я тебе покажу свой ним, знать бы еще, куда я его задевал. Погоди-ка. Что? Нет, не, не, не, не может быть такое. Я его, скорее всего, забыла в другом халате. А вот следующий тест очень э, садисти... садистичный, садистский, садистский наслаждайся я буду наслаждаться 40, 49 ходов что блин может пойти не так все если в или что-то может пойти не так то все пойдет не так а ну да так, так эти три кубика намного быстрее ты получаешь да действительно жесть я потратил эти вот лишние ходы и все выгодите, да. да почему мне не хватает ходов почему Я, вроде бы, то же самое сделал. Черт меня дери. Да ты просто... Ты, ты очень хорош для... Того, кто не является 66-ым номером. Материал на 5 с плюсом. А мы знаем, чья это коронная фразочка. Ты же понимаешь, что я мог пропустить эти пазлы из меню, правильно? Эх, я снова как будто бы вернулась в молодость. Наивная... Студент-ангелочек пишет тезис на современный, о современном грехе. Ну, сейчас, конечно, я превзошла себя и выполнила исследование по всем возможным грехам в истории человечества. В десятикратном объеме. И даже несмотря на это, смотреть на то, как, как она неловко потеет, все еще возбуждается. Люси, пожалуйста, ты должна попросить разрешения прежде чем поиздеваться надо мной. Ага, опять, опять, опять. Это легко, а вот это выглядит как будто бы невозможно. Это невозможно, надо там еще камешек пнуть, я думаю. Ага, если я пну камушек, мне спрятаться нельзя. Фокстейк, стоп, они там вообще как-то по-интересному работают. Там эти на каждый тик срабатывают, а эти на не каждый. Стоп, да как она как она срабатывает, я не пойму. Капец, тут три цикла. Вообще цикл из трех шагов. Раз, два, три. Раз, два, три. Я могу хоть из этих кубов забрать? Нет, я ни один из кубов не могу забрать. Чтобы вот перекрыть нижнюю. То есть мне реально нужно бежать? Или что? Я не тупой! Так, здесь три сейфспота. Перемещаются Перемещается по столбцам. Всё, красиво сделано <звучит> это, это, это сука я же мог я я просто забыл какие там порядок все я я все я все я все уже <звучит> я хуй <звучит> делаю я буду это запикивать очень долго и буду ругать себя за то что материюсь. Не лезь, дебил, она тебя сожрет. Застать. Дебеса святые, я не могу поверить. Ты дошел до финальной фазы. Ни один и подопытный еще такого не добивался. У меня есть яблочный пирог. Ты любишь яблочный пирог? Пройди последнее испытание и получай все яблочные пироги. Или какие-нибудь другие и долеграды. Просто скажи. Я заберу у тебя все, что у тебя есть. И начну с твоей... Смазливой демонической прислужницы. О, я смотрю, ты знаешь толк. Могу, могу тебя заверить, Люси это лучшее, что здесь есть. Умная, собранная, и пытается меня убить <laughs> всего лишь дважды в неделю. И я даже не, не говорю о качестве ее блинчиков. Но с, боюсь, что тебе нельзя ее. Я ее никогда никому не отдам. НЕТ! НЕТ! НЕТ! НЕТ! Еееет, нет, неет, yani. убейте меня. Так, окей, okay. как это проходить? Окей, это будет... А, стоп, хорошо, фаза запоминается. Слава богу, если бы нужно было еще начинать сначала, я бы просто... Окей, более-менее запомнил. Более-менее. Не значит хорошо. Вообще не значит. Два раза два раза вверх нужно, два раза вверх нужно в последних шипах. Ну хоть научился шипы перескакивать. А, не научился, нифига. Х... Я помню, как ты атакуешь, падла. Фу, последняя фаза осталась. Она будет такой же сложной. А возможно, даже хуже. Да, она будет намного хуже. Я нихуя не вижу, я нихуя не вижу. Я нихуя не вижу. Куда мне бежать? Еще нужно от всех лучей, ворот. И от лучей. И от взрывов. И от шипов. Это пиздец, ребята. Я не знаю, как это проходить. Я реально не знаю. Ну, на удачу, что? Молиться? Молиться? Только это и остается делать в аду. Странно, почему я сражаюсь тоже со скелетом? Да, хватит спешить. Типа, что я ему сделал? А че, как, -то, как, как там-то я должен успеть все увидеть и увернуться? Окей, как это проходить? Как, блин, это проходить? Там что-то было непонятное, там как будто бы слева-направо в тебя стреляют, но лучики еще идут. То, что слева-направо понятно, а вот что с лучиками делать, непонятно. Но анимация смерти, конечно, лучшая в этой игре. Это то, что ты видишь чаще всего. Так, еще раз. Нужно не ходить влево-вправо, когда ты только под лучиками. Нужно ходить вверх-вниз. Проблема в том, что да, вот, когда ты делаешь ошибку на позднем этапе, тебе очень нужно много времени, чтобы эту ошибку по понять, потому что тебе нужно каждый раз доходить до нее. Да, короче, они просто вверх-вниз, вверх-вниз, а взрывы влево-вправо, влево-вправо. Окей, все, я наконец-то, наконец увидел, я наконец-то все увидел, я наконец-то все понял. Выстрелы слева направо, лазеры сверху вниз. Я успел, я успел, я успел, я сука. Что? Ты че издеваешься? Там еще нужно было уворачиваться, я уже раз раздавал победу! Ты ублюдок! Опять лучик на второй линии! Да что ты будешь делать с этим лучиком на второй линии, блин? Еще одну клеточку доходить что ли? Да, наверное, надо еще надо до, до этих до полосатых клеточек дойти, тогда все будет хорошо. Погнали! Тактика и Тактика и сна, я делаю говно уже. Я уже устал, я очень устал. Ну и вот так вот, да. О, я был прав. Сукцесс. Ты прошел. Господи, как же она охуенно одета. Теперь. Мы это сделали. Мы э -э -э, совершили грех. Мы согрешили против всего сущего. Всего мироздания. Замечательно. Может теперь приступим к яблочным пирогам? А, яблочные пироги, ну я их как бы уже съела И когда я говорю я, я имею в виду Люси Тебе придется подождать пока наш главный ученый по яблочным пирогам сделает больше Ха-ха, Джастис, привет Яблочный пирог готов Аааа как, как переводится Speak of the Devil в русский язык? Помени солнце вот и лучик. Мы благословлены тем, что у нас есть Джастис. Я бы, я лучше бы и не сказала. Ой, ну что, ну ребят, надеюсь вы мне подавитесь гиёвные ведьмы. Держи, держи свой пирог, ты его заслужил. Люси, будь, будь душкой, принеси нам ещё кофе. Субъект 67, ты первый здоровый, стабильный э, экземпляр нового вида демонов. Ты понятия не имеешь, как много мы можем от тебя, э, от тебя научиться. А мы хотим научиться всему. Ну вот. Теперь ты действительно выглядишь как демон. Тебе что, нравится меня унижать, ты извращенный бес? Ой, ну посмотрите. На ну, тебе же хорошо сидит, честно. Не то, чтобы у тебя был выбор, как одеваться. Ты теперь собственность нашего ангелочка. Как и весь ад, собственно. Чёртово унижение. Однажды <звы> я верну себе корону. Запомни мои слова. На самом деле, а когда придет это время? Какую сторону ты выберешь? Она хорошо знает меня. Но она ничего не знает о тебе. Ты непредсказуем, а значит полезен. Подумай о том, что я сказал, ладно? Ты мне напоминаешь кое-кого. Интересно, как у него сейчас дела. Спасибо за просмотр, поставь, пожалуйста, лайк, если тебе понравилось, я потратил очень много времени, играя в это ночью и монтируя ролик, на одну только финальную битву с боссом у меня ушло 45 минут, и это был сущий ад, который я, конечно же, не вставил в ролик, чтобы не мучить вас. Да, видео сейчас на ютубе у меня выходит очень-очень редко, но я сейчас активно стримлю, ссылка на стрим в описании, зайди, я буду рад тебя видеть.